Что если я скажу, что на этой картинке, если присмотреться, можно найти деревья с лицами? Главное чуть-чуть приблизить и хорошенько присмотреться. Нет, ну больше приблизить. Но смотрите в оба. Еще приближаем. Чуть-чуть еще приближаем. Еще чуть-чуть приближаем. Не моргайте. Смотрите в оба. Приблизим еще чуть-чуть. Главное набраться терпения. Как насчет, если я приближу еще? Вам будет легче заметить. Но вы смотрите и старайтесь. Смотрите? Я приближаю. Еще чуть-чуть приблизим. Еще. Еще. Еще. Еще. Смотрите? А вот и они. Простите, что я начал это видео как затягивающий янтоплес, потому что оно не будет умным. Совсем. Оно будет странным, потому что сейчас мы с вами будем рассматривать самые чиканутые и смешные сайты во всем интернете. Это был один из них. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Да, миллениалы, существуют другие сайты, кроме, хотел сказать, социальных сетей, но я понял, что вы и их смотрите через приложение. В общем, существуют сайты, существуют странные сайты, и сейчас мы начинаем их смотреть. Странные веб-сайты, некоторые я даже очень... Самые странные в паутине интернет Я не видел того, что я сейчас смотрю при вас Не видел, это важно TrumpDonald.org Начало хорошее А ну-ка <реклама> Я хочу подыграть чему-то Мне не нравится просто деть. Я хотел бы хип-хоп Вот так было бы интереснее всего Е, е, Дональд, Трамп и Дудка Е, yeah. я дудю ему в лицо Это Трамп. е, йоу Начало хорошее. Давайте опишем, что мы видим. Каменный забор. Так, подождите. Это более разнообразный сайт, чем очень многие, которые мы сегодня посмотрим, потому что тут сменилась картинка. То есть, типа, это просто сайт, на котором выделена случайная область на случайной картинке. Ооо, это ужасно. А, оно не подходит, оно не подходит. Господи, боже ты мой. Space is cool. То есть, как бы этот сайт объясняет, что на самом деле в космосе нет ничего крутого. Вот посмотрите, маленькая планета с бешеной скоростью вращается вокруг одной огромной звезды, и вокруг нее вращается маленький спутник. Все, это то, чем увлекаются миллионы. Но меня не удивляет это. Если так много людей увлекаются такой чепухой, как Дота и аниме, почему бы не увлекаться космосом? Хорошо, то есть, грубо говоря, фактически я ни на что нажать не могу, пошли дальше. Press in dire situation. Я хочу устроить соревнование людей, очень, которые будут соревноваться, где нужно классно сыграть под эту реплику. Так, погнали дальше. Finding Pointer. Ооо, это так круто! Это сайт, в котором фотки указывают на мой курсор, куда бы я его ни передвинул. Это просто вау в любую точку. Это просто супер! Я, по-моему, это уже видел даже когда-то, но это просто сносит мне крышу. Как круто это сделано. Я просто чуть-чуть перевожу э, курсор, и оно находит. В таком случае сейчас эти ребята укажут на канал, на который вам нужно подписаться в моих закладках. Рома гений. Кажется, я кое-что придумал deathdate.info Name. Рома Алищук Я сейчас обосрусь, если это будет скоро. Я хочу точную дату смерти, а не какую-то выдуманную. 180 сантиметров в футах. Мне кажется, многие заходили на этот сайт. Timulans. Cigarettes. Alcohol. Drugs. Alcohol. Sometimes. Calculate, please. Я умру 24 августа 2044 года. Санечка! Слушай, а, тут сайт показывает, что я умру 24 августа 2044 года. Тебя это устраивает? Мам. Тебе будет 43, ты сможешь найти себе классного чувака. Мам. Ты будешь страшно в 43? Может, нам не стоит встречаться? Сайт, который показывает актуальное время фотографиями. Давайте посмотрим. Пожди, 9.46. Оно прям мое показывает, а не американское. Это приятно. А, есть еще другие варианты. Короче, судя по всему, люди добавляли свои варианты. Круто! Реально, можно вот так вот растянуть на весь экран и поставить себе ноутбук и смотреть на время на этом экране. Если ты чокнутый. Странные веб-сайты, некоторые я даже очень... Самые странные в паутине интернет. Смотрим дальше. Choose your gum. Блин, но ну мне больше всего нравится вот это. Она красивая. Так, your name in gum. Окей, okay, Рома. Я считаю, что это прикольно. Давайте еще попробуем. Пишем. Угу. По-моему, неплохо. То есть, эти люди взяли три вида жвачки, пожевали и из этих жвачек сделали весь алфавит. По-моему, супер. This person doesn't exist. Это просто отвал жопы. Если кто-то не знает, то это нейросеть, которая создает несуществующих людей. Я не исключаю, что один из них мог бы сейчас смотреть это видео, но их не существует. Эти люди выдуманы. Многообещающий. Воу, воу. Если я навожу на один из кружочков, он четвертуется, скажем так. Это прикольно. Каждый раз, когда я вижу подобные сайты, я думаю, это же кто-то платит за домен. Задача 2 минуты не трогать мышку или клавиатуру, иначе оно краснеет и запускает счетчик заново. Но это не так уж и тяжело, когда у тебя есть планшетный компьютер и телефон. Смотрим дальше. Называется Catch Monet, то есть я должен словить монетку. Это интересно. Монетка. Как ее Лиза зовут? Я могу это быстро менять, мне кажется, чем быстрее я буду менять, тем больше шансов, что мне попадется монетка, которую я пролистну, Также это работает? Мне кажется, прикол в том, что здесь нет монетки, как говорится, нет монет. Тебя этот сайт с самого начала заставляет искать монетку, ты ее листаешь бесконечно, постоянно ее ждешь, но вся шутка в том, нет монет, монет, монет. Ну зато классные анимашки. Вот вам польза от моего видео. Классные анимашки. Хорошо, дальше. Я же могу здесь написать любой текст, да? Игорь, верни деньги, Лилия. Давайте посмотрим. Красиво, по-моему. Игорь, верни деньги, Лилия. Она старалась. Кстати, хочу напомнить, что у нас в комментариях действует охеренная движуха, в которой вы пишите мне комментарий, а я потом через время выбираю под этим видео один случайный комментарий и рисую портрет автора этого случайного комментария. Поэтому, чем больше комментов ты напишешь, тем больше шансов у тебя быть одним из гениально нарисованных людей. Также, если у вас время, напишите субтитры к этому видео, чтобы его могли смотреть люди с проблемами слуха. Продолжаем. Тут сайт знакомств для некрасивых людей. Это классно. Давайте наберем много лайков под этим видео, и я Сниму отдельное видео, где я знакомлюсь здесь с людьми. Странные веб-сайты. Некоторые я даже очень... Самые странные в паутине интернет. Чего достигли другие в твоем возрасте? я <клых> ям я думаю, что мои достижения не превзоединенные, потому что меня смотрят. Этот очаровательный молец И это симпатичная барышня. А еще лайки мне ставят. И приятно, что подписались. July 9 Мне 27 лет, 5 месяцев и 13 дней Я об этом не знал Тут, к сожалению, все на э, английском Но давайте так Переводчик Сегодня вам точно исполнился возраст Когда Джордж Клуни был в эпизоде Розанны, жизнь и прочее В котором он дебютировал в роли босса Розанны Букера Брукса И впервые вышел в эфир, когда ему было 27 лет, 5 месяцев и 13 дней Вот представьте себе Если бы я был Джорджем Клуни Я бы сейчас дебютировал на большой экране я бы взорвал как хорошо что я рома гений и взорвал этим модафакин роликом Ныг. я рад тем что есть на данный момент через несколько дней вы будете точно таким как был Леброн джеймс когда он выиграл свой первый чемпионат nba в майами Хит, когда ему было 27 лет 5 месяцев и 22 дня санечка что? офигенный сайт хочешь скажи скажи хочешь какие гороскопы фу так просто 1999 правильно Удобно у тебя дать рождения? Присядь! Сюда? Нет, туда! Прычок. Ауч! Всем привет. Через несколько дней вы будете точно таким же, каким была Кира Найтли, когда она получила свой первый Оскар. Награду лучшая актриса за, за выступление в гордости и предубеждении. Ей было 20 лет, 11 месяцев и 7 дней. Это мне нужно в депрессию впасть теперь. Да. Через несколько дней вы будете точно таким же, каким Джордж Харрисон был, когда Битлз дебютировали на шоу Эда Салливана. Где твоя группа? Почему ты сидишь здесь, а не в гараже с ребятами? Действительно, почему? Через несколько дней вы будете точно таким, каким был mm -hmm. Джулия Роберт, своя любимая. Смотри mm -hmm. в камеру. Почему одни певицы и актрисы? Чтобы больше не было Особенно достижений каких-то. Джордж Клуни в моем возрасте прям дебютировал в кино. Что ты тут я дебютирую в этом прекрасном ролике для этих восхитительных людей cats that looks like Hitler. То есть подборка котов, которые выглядят как Гитлер. Давайте посмотрим. Азихай. Дальше. Их очень много. Как называется эта порода немецкая воинственная а крест. Последний сайт крест и обездвиживатель рук работают в связке для защиты ребенка от самоизнасилования я надеюсь это шутка отзывы покупателей отличное изобретение заказала своему ребенку и теперь знаю что он безгрешен планирую взять такой же для мужа в то время как буду уезжать в деревню спасибо за быструю доставку дальше дмитрий из одессы пишет мой земляк сначала заказал один но как проверил продукт на себе то сразу сделал заказ для друга дорого но стоит своих денег на все сто процентов мои руки теперь как раньше не болят ты похож очень усердно это делал. У меня лично болит только ноги. Смешно! По-моему, я это видел когда-то уже 10 тысяч лет назад, но это по-прежнему по-своему смешно. Вчера напоминает мне Иисусью тряпку. Окей, я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, не забывайте подписываться на этот канал, чтобы не пропускать подобных и без подобных видео. Поверьте, на этом канале будет много чего охеренного.